Приобретенная дебиторская задолженность после победы в торгах уходит к вам как собственность. Если вы хотите закрыть ей свои кредиты, вы обращаетесь к судебным приставам. Необходимо, чтобы эта дебиторская задолженность была использована как имущество, которое имеется у вас в счет погашения долга. Если вы хотите взыскать дебиторскую задолженность, у вас есть исполнительный лист, вы также обращаетесь к судебному приставу.